Здорово, ребята, с вами Фэл. Сегодня необычный ролик. Сегодня мы со своим подписчиком на моем канале решили поиграть вместе. Ну, то бишь, разные команды, но вместе. Мы с ним одино... одновременно нажали, короче, старт. Ну, на рейтинге, на соло. И теперь мы хотим встретиться и быть друг... друг против друга, но вместе играть. Вот, не знаю, получится ли у нас сейчас попасть на один и тот же э, в лобби и в игру. Сейчас загрузится, посмотрим. Так, мы с ним договорились, что сейчас подойдем, и э, я его слышу, вы, вы, к сожалению, не слышите. А сейчас подойдем и посмотрим, какие совпадают ли цифры. Так, смотри, у меня 253, 250, 243. Да? Да, ребята, мы вместе. Охренеть. Пошли в, в угол. Сейчас он подойдет, смотрите. Где он? Девушка должна быть. Обалдеть! Вы реально вместе против друг друга. Смотрите, он красным отображается, я могу в него. Попрыгай еще раз. А, ладно. Обалдеть. Ребята, это реально работает. Ну, типа... М -м, я не готовился к этому видосу вообще. Мы не готовились. Просто... Решили попробовать. А, кайф. Это реально работает, ребята. Обалдеть. Сейчас попробуем приземлиться а, куда-нибудь на остров, на а, Рим-Гелаш или как он там называется. И... Так, ну, то надо сейчас с ним еще обговорить... Когда мы будем прыгать, чтобы у нас же не будет отображаться ники, да? Обалдеть. Я в шоке. Так реально можно играть? Поняли, да, на этот. Подождали, одинаково нажали. Мы, короче, пробовали группами так делать, но не получается. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь, пишите комментарии, кто также пробовал или кто хочет со мной также попробовать. Вот. Попробуем. А еще у меня есть офигенская идея. Мы с другом сделаем то же самое. Попробуем также сыграть, только э, разыграем сцену, как из Сау. Ну, э, как она там называлась? Мастера меча онлайн из анимешки. Когда Синон и Кирита э, с Десганом, короче, сражались. И в конце им тоже королевская битва была. А, вот мой кореш. Пошли. Обалдеть. Прикольно, да? Вот, где они в королевской битве тоже вроде участвовали, и под конец они, э, ну, друг с другом были и гранату взорвали. Вот, мы с другом хотим также снять. Вот, если это видео наберет э, 100 лайков, то мы обязательно снимем это и посмотрим постараемся так снять и сделать все по красоте. Я думаю, блин, мне реально зашла эта идея. Я вот прям воспылал аж. Ребят, пожалуйста, собираем 100 лайков и я сразу же выпускаю этот видос. А -а -а, <с Meu Deus> мы разыграем настоящую королевскую битву. Я как раз а -а, выберу мужского персонажа, попробую плащ демитр раздобыть. Да, давай, я здесь соберу, а ты до следующего. Я тебе прикрою. Блин, как удержаться и не застрелить друга. <смех> сложно, очень сложно, ребята. Блин, я, я до сих пор в шоке. Я, я не думал, что так получится. Че, вид... нашел там что-нибудь? А у меня, короче, АВМ-ка и. Э, этот пулемет. Да, пошли на мил теперь. Че ты, 100? Пошли. Блин, прости, конечно, но. Прости, прости, прости. Просто хотел показать, что мы с тобой реально в чужих командах. Друг против друга. Блин, по мне стреляют. По подмоге. Где, видишь? Все, сейчас, подожди, переключусь. Не вижу, Все вижу. Он за стенкой. Да блин. Плохо, конечно, что если нас кто-нибудь убьет, то мы не сможем поднять друг друга. Да, давай ты слева, а я справа пойду обходить. Тебя убили? Я убил его. Да, жалко, конечно. Нужно, короче, лечащие пушки, да, взять, чтобы у тебя была лечащая пушка, и у меня лечащая пушка, и мы, короче... Друг друга подлечивали. Блин, ребят, это кра... классно, реально классно. Мне нравится. Так, сейчас попробуем еще раз. А, самое, а, наверное, та... тупое это если друг друга сразу убить. Так, сейчас побегаю. Еще, может, кого-нибудь прибью. А друг сейчас такой говорит Ты, ты не умирай, я попробуй топ-1 взять <смех> Конечно, я же рукожопый криворубкой. А, ребята, кстати, вот перед этой каткой Я реально залез на крышу на... Забыл как называется И я просто хедшоты раздавал направо-налево Там меня никто не видел, просто пробегали Я тан-тан-тан, но я, к сожалению, это не снимал Блин, так жаль Жаль, конечно, это просто жесть Вот обидно, когда я многое не снимаю И, блин, так реально обидно Я просто реально такой, так-так блин о нет нет нет нет ну ладно так, ну что ж, попробуем сейчас еще раз это сделать, э, провернуть эту фигнюшку и дойти до топ-1. Конечно, если сейчас не получится, то все, я уже буду ждать 100 лайков. И когда набирается видос на 100 лайков, я больше не снимаю видосы и только жду 100 лайков. Набирается 100 лайков и я запускаю видос э, про королевскую битву, где мы остаемся... Друг с другом одни И, короче, под конец мы просто Кидаем гранаты, ловим их И, короче, взрываемся Это просто бам, взрыв, короче, всего Взрыв площадку ютуба Я думаю, это залетит Реально должна залететь Блин, я реально в шоках Так, где он там? Это ты? Смотри мне, ну-ка поприседай Я не верю тебе Поприседай я, я ну, понятно, что бегаешь. Все, все, красавчик, красавчик. -дэ -дэ -дэ -дэ, все, давай. Че говоришь, тут еще есть? Ну, сейчас мы их стрельнем. Главное друг друга, короче, не попасть, понял, да? Смотри, нет, не пристрели меня. А то получится, что я тебя попрошу прикрыть, а ты мне а накроешь огнем. Так, это ты там, да? О, как выдержаться и не убить товарища. Блин, ну так и надо делать игры, чтобы ты мог... Вон, вижу. Чтобы ты мог друг друга убивать. А то так вообще нереалистично. То, что ты из команды не можешь никого убивать из своей. Ну, так, чисто гранату кинуть или бочку взорвать. Да, с таким прицелом я, конечно, в глаз муравью с а, 10 километров точно запульну. А что, в смысле, нет? Ну, ты, конечно, бесстрашный страх. Страхнутый. Страх придумали в 1800 году люди до 1800. Офигеть, ты, дов... ты на воздухе удержался просто. Не, все, я загорелся желаниями, я это точно сниму. Ребят, по-братски. 100 лайков, для вас это вообще не сложно, это просто и все. Делитесь с друзьями этим видосом. Пишите комментарии, чтобы мы тоже с вами по попробовали. Я, я не знаю, можно ли команды еще играть. Мы попробуем кома э команду так сделать. Ну, четвером чисто сесть рядом. И провернуть. Кстати, пишите комментарии, как можно это лучше провернуть. Мы пробовали в классическом на Калахаре, не получилось... 20%! Нет, пожалуйста, мы должны... Ой, прости, я чуть тебя не убил! А где они в доме там? Не вижу. Ой, прости. В каком маленьком доме? Я смотрю на маленький дом, там нету никого. Куда ты стреляешь? Я, блин, я свалился. Короче, я сейчас бегу. Сейчас, подожди, я забегу. Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, все, вот он, я уже выбежал. Куда? Стой! Это я был! Он, короче, говорит такой: вот он бежит, и меня убивает просто! Это я был! Ты меня убил! И просто били! Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Ой, все, всем спасибо за просмотр. Еще, еще услышимся, ребята.